Всем привет, друзья! На связи Жуниров Павел. Мы начинаем с вами летние прогулки с интересными темами. Вообще, в ближайшее время мы с вами будем очень плотно, интересно взаимодействовать. Я постараюсь э, все хорошо вам объяснять, рассказывать про все ваши вопросы, более активно участвовать в комментариях и так далее. Сегодняшняя наша тема – это мифы. Мифы про панические атаки. Если бы вы знали, сколько раз мне приходилось слышать совершенно разные представления о том, от чего возникают панические атаки. И причем я это слышу постоянно, практически из каждого утюга. Каждый врач имеет свою какую-то концепцию, непонятно какую, придерживается, называет это какими-то проблемами и все время пытается гнуть как бы свою линию. То есть почему у человека это случилось? в чем основной принцип, да, в чем основной а, первопричина возникновения панической атаки. И в итоге они все говорят, в основном, как любой врач бы сказал, проблема является физиологической. Но, когда мы говорим о том, что такое паническая атака, даже если мы берем любую википедию, мы откроем, и, и там тоже, к сожалению, неправильное определение, но пусть, что это беспричинный приступ сильного страха или тревоги то когда мы говорим о страхе, в первую очередь вы должны понять, что проблема панических атак, проблема связанная со страхом. Так как страх является эмоцией, совершенно обычной эмоцией, то и проблема панической атаки – это проблема эмоциональная. Поэтому она не относится к физической проблеме. И когда любой человек, врач говорит о том, что паническая атака связана с какими-то мифами, что это за нестабильность шейного отдела позвоночника из-за того, что в голове мозгу не хватает кислорода. Ну как, это связано с эмоциональной сферой? Не связано. Дальше. Следующее, это когда говорят, что это а, какой-то адреналовый криз. То есть просто у человека происходит криз. Сбой вегетативной нервной системы. Это тоже миф. Потому что.. У панической атаки есть определенный алгоритм Но вы должны также понимать То есть, раз все говорят неправильно Резонный вопрос Откуда, блин, ты, Паша, знаешь правильно? Кто ты такой, чтобы ты нам говорил О панических атаках, о мифах и так далее? Может быть, ты сам избавился от своих панических атак? Нет, на самом деле у меня никогда не было панических атак но я прекрасно понимаю, что это такое, потому что избавил уже достаточно много людей именно от этой проблемы. Дело просто в том, что чтобы понять, что такое, что такое паническая атака, нужно попробовать от нее избавиться. Когда вы от нее избавились, ну или помогли кому-то избавиться, вы сразу поймете, что это такое. Почему? Потому что если ваше представление об этом правильное, то те действия, которые вы дадите человеку, он их применит и получит результат. Какой результат люди должны получить? Они должны в тех ситуациях, где раньше сильно тревожились, продолжать, допустим, тревожиться, но уже это не доходит до паники. То есть человек уже перестает испытывать саму паническую атаку. Если это так, значит, ваше представление было правильно. Если это не так, то значит, представление неправильно. Это миф. То есть если мы говорим, что причиной панических атак является шейной остеохондроз, и вы начинаете заниматься лечением шейного остеохондроза, но панические атаки не прошли, это был миф, потому что панические атаки не связаны с шейным остеохондрозом. Теперь давайте я много не буду говорить здесь, но расскажу вам о том, как устроена паническая атака. На самом деле это всего лишь процесс нарастания страха, но не совсем простой. Страх нарастает не сам по себе, а из-за того, что человек боится своего состояния вызванного страха. То есть когда человек боится симптомов страха, он начинает страхом эти симптомы усиливать. Это и есть паническая атака. Аризонный вопрос. Почему человек боится состояния? И здесь есть пять ответов. Он боится состояния потому, что боится, что сейчас им случится инфаркт суда. Второе ⁇ боится то, что он сейчас может упасть в обморок. Третье ⁇ это то, что он боится, что он прямо сейчас может задохнуться. Четвертое, то, что он сейчас может потерять контроль, сойти с ума. И пятое, то, что он боится, что люди сейчас про него подумают, что он псих ненормальный. Так вот, пока человек боится своих состояний за эти последствия, он создает замкнутую систему, при которой происходит усиление, нарастания страха, что и является панической атакой. Почему я уверен, что все именно так? Да все очень просто, друзья. Когда люди закрывают все эти последствия, то есть перестают связывать, то есть предположим, что вы боитесь, что можете потерять контроль над собой, а вы хопа и перестали считать, что эти состояния приведут к потере контроля. То есть раньше вы думали, вот я сейчас контроль потеряю, сейчас потеряю, а потом хопа начали думать, что а я не смогу потерять контроль в этой ситуации, все равно не смогу. И получается у вас пропадает страх за последствия этих состояний. И в результате чего эти состояния перестают усиливаться, и, соответственно, вы не создаете паническую атаку. Поэтому можно сказать с уверенностью, я узнал, что такое паническая атака только тогда, когда помог избавиться от нее людям, которые боялись своих состояний за последствия. Ведь вспомните, ни разу человек не столкнулся ни с инсультом, ни с инфарктом, ни в обморок не упал, не сошел с ума при панической атаке. Как только человек в этом убеждается, по щелчку пальца панические атаки у него проходят и больше не возникают снова. Почему? Да потому что паническая атака была лишь всего, всего лишь набором, таких, таким этапами, когда человек просто как по цепочке, он чего-то испугался? Симптомы возникли, потом испугался симптомов, они усилились Испугался симптомов еще, они усилились сильнее И так произошло за доли секунды несколько раз И понятное дело, что он столкнулся с приступом сильнейшей паники Так вот, поэтому все, что вы узнаете из других источников Научитесь правильно фильтровать информацию Если какой-то дядька с умным видом, с хмурыми щами, как говорится с борода, Бородатый Или который избавился, как говорит он сам Или еще что-то Рассказывает вам Какие-то вещи Что типа Это все от нестабильности шейного отдела Позвоночника Это все от вашего Остеохондроза Это все от вашего нездорового образа жизни Что это ваши гормональные сбои Что это ваша щитовидка что это ваша наследственность, что это ваша, там не знаю что, порча, кто-то может сказать. Просто забудьте про этих людей. Они, к сожалению, верят в эти мифы сами. И, скорее всего, даже их пропагандируют дальше. Просто потому, что сами в этих вопросах не разбираются. Ну, представьте себе, приходит к врачу человек и говорит, у меня панические атаки. Врач смотрит а у тебя тоже шейный остеохондроз, как и у остальных. И делает вывод, шейный остеохондроз приводит к паническим атакам. А на самом деле, взаимосвязь может быть обратная, панические атаки приводят к шейному остеохондрозу. Собственно, так и происходит, нервное перенапряжение сдавливает позвонки и так далее. Но просто они не думают в этом ключе. Скажите, однажды я просто говорил со своей подругой, она медик, и я ей говорю, дай мне, пожалуйста, книгу, где рассказывается все про выброс адреналина, как это все работает. Потому что по ходу вся вегетатика завязана на страхе и выбросе адреналина. И я ей объяснил всю концепцию, как это все возникает, как панические атаки возникают, как тревога возникает, как бессонница возникает. И она сказала мне, знаете что? Она сказала... Блин, я не могу тебе поверить. Я говорю, как ты не можешь поверить? Я все, как вам сейчас объяснил, все наглядно и понятно. Она говорит, потому что нас 10 лет учили по-другому. Я просто не могу сейчас поверить в твои слова. Дело в том, что есть определенная сфера в вашей жизни. Называется это эмоциональная сфера. В этой эмоциональной сфере есть проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Как повышенная тревожность, как панические атаки. Так вот... Ваша эмоциональная сфера, безусловно, влияет на ваше физическое состояние. Но никогда ваша эмоциональная сфера не будет с ними связана напрямую. То есть ваши эмоциональные проблемы, они всегда остаются на уровне эмоциональных проблем. Поэтому самое важное это то, чтобы вы могли понять, что любую информацию нужно проверять. Огромное количество людей рассказывали и в комментариях под моими видео и в других моментах, про то, как им помогли карточки восприятия. Это специальная технология, позволяющая закрыть все последствия панических атак, чтобы как раз человек перестал бояться за уморок, инфаркт, инсульт и так далее. И именно благодаря этим карточкам восприятия у людей проходили панические атаки. И только тогда они начинают полностью понимать, как это у них происходило. И только тогда они понимают правду о панических атаках, когда они от них избавились. Вот тогда мы точно знаем, что есть что. Поэтому, надеюсь, вы сами не будете распространять эти мифы, не будете а, заблуждаться в, этом, в этих вопросах и станете все это хорошо понимать и будете избавляться. Напишите, какие вы мифы слушали или слышали про панические атаки. Что еще вы знаете? Какие еще курьезные моменты бывали в вашей жизни? Просто напишите в комментариях. Я постараюсь все прочитать, посмотреть. Вот. Так что не забудьте подписаться на канал. Смотрите внимательно. Скоро вас ждет очень много интересного. Всем пока, друзья.